Сейчас к контроллеру подключено модуль реле и диммер. К модулю реле подключена инвестиционная лампа и по R45 по второму каналу подключена панель. Продемонстрирую какие могут быть задержки при включении и выключении. Настроены на первую. Смотрим. Касаемся. Включилась. Выключилась. Включилась. Не задержка небольшая, Не опять небольшая задержка, сейчас почти нет задержки. Немного. Таким образом она работает? К этим я попробовал подключить через скрипт э, включение лампочки на диммере. Одиночным касанием мы его включаем. Вторым касанием выключаем. Есть задержка заметная при включении и выключении. Теперь включив его, я через скрипт попробую его яркость регулировать. До этого длительным, одиночным длительным нажатием на нижнюю нажимаю и смотрим как на 10 единиц оно должно убавиться после длительного нажатия. Вторым нажатием еще на 10. на верхнюю включаем увеличиваем на 10 пока сделано сделан алгоритм который позволяет увеличивать и уменьшать яркость повторным касанием без определения продолжительного длительного нажатия а только лишь вот так вот. Если мы делаем еще более сложный алгоритм, то задержки могут еще больше увеличиться. Выключили.